Теосовесечение также успешно совмещается с целым рядом пластических операций. Во-первых, можно делать липосанкцию, то есть можно убрать определенное количество жира уже изнутри. Операция, кстати, гораздо менее опасная, чем делать это через кожу, поскольку мы, кон мы конкретно контролируем жир, который мы убираем. И если есть необходимость, хотя я это вижу крайне редко, но иногда бывает, скажем, полное выпадение или частичное выпадение влагалища, и мы уже там, мы, несомненно, можем провести подтяжку влагалища абдоминальным способом уже после кесаревого сечения. Хотя очень важно знать, что здесь нужна правильная диагностика. Во время беременности часто имеется какая-то степень опущения влагалища, которое ликвидируется самостоятельно через 6-7 месяцев.